30 тысяч, 50 тысяч. но ну и там мы зарабатываем более 5 миллионов, 3 миллионов. У нас работая, у нас в фонде работая, можно купить себе и квартиру, причем не одну, и купить машину, причем не одну, и погасить ипотеку, и погасить все кредиты. Да мало ли куда, нужны большие суммы денег. Поэтому и добавляет админ не только площадки, которые с большим входом, но у нас есть и площадки, которые доступны каждому человеку. И если вы не будете лениться, то вы на этой площадке можете очень хорошо заработать. Итак, как я уже сказала, речь пойдет о Cross Market. Эта площадка, еще раз напоминаю, сортовала у нас месяц назад. И как везде во всех проектах, с чего начинается родина? А родина всегда начинается с регистрации. При регистрации Проверяете, во-первых, спонсор, кто дал вам ссылку, мой логин Леди 1 будете открывать ссылку и проверьте, что вы действительно регистрируетесь по моей ссылке. При регистрации нужно обязательно указать почту Яндекс или Google. на другие почты, письма наши не приходят. Письма, пожалуйста, ищите иногда и в спаме. Ну и после того, как вы подтвердили регистрацию через свою почту, сайт перегрузится и вы окажетесь в вот в таком кабинете. Обязательно нужно установить аватар. У нас админ не любит, где установлены там птички, зверюшки или пустая, пустой профиль, ребята. Обращаю еще раз ваше внимание, загрузить фотографию это не 2 секунды, а за, нажимаете кнопочку «Выбрать файл со своего компьютера». Как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». В этом разделе прописываются кошельки. Вывод у нас денежных средств в неограниченном количестве. Нет ограничений для вывода. Вывод у нас на Perfect Money и Payet кошелек. На пополнение. Пополнение у нас 50 рублей. И подключена касса фрей. Если вы не хотите пользоваться кассой прой пожалуйста, добавляйтесь ко мне. Я помогу вам внутренним переводом. У нас есть внутренний перевод между партнерами. Итак, давайте поговорим об этой площадке. Что наша сколько мы можем заработать именно на этой площадке. Перейдем на слайд, и, как вы видите, эта площадочка, она маленькая, здесь всего три рабочих стола и стол выплат. И за один круг вы, ребята, зарабатываете 48 тысяч, и плюс посчитать, если посчитать, у нас идут реферальные вознаграждения спонсоров по 500 рублей на 4 уровня вверх. А это тоже шикарно. Если все вы все знаете прекрасно, что в матрицах нужно приглашать. И в матрицах обязательно есть квалификация пригласить два партнера. Ну и начнем. Я хочу вам сегодня показать Именно то, что как можно с малым количеством партнеров выйти на очень хороший доход. Вы можете активировать за 8000. Это не такая огромная сумма, прям критическая, чтобы вы не смогли ее потратить на от того, чтобы заработать хорошие деньги. Итак, вы активировали третий стол. У нас на этой площадке вход открыт на любой стол. Вы можете активировать и четвертый стол, стол выплат за 16. Вы можете активировать второй стол за 400 тысяч. Вы можете а, активировать первый стол за 2000. А, но и когда активируете вы третий стол за 8000, вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров. Чем ближе а, активируется стол к выплатному столу, вы сами должны понимать. Итак, вы приглашаете первого партнера он становится к вам на это место. Второй партнер вам закрывает третий стол, и у вас открывается четвертый стол за 16 тысяч. Вот здесь начинается квалификация. Каждый партнер должен пригласить по два партнера. Первый партнер приглашает себе два партнера и закрывает свой третий стол, и приходит, становится к вам на это место. Второй партнер приглашает два партнера, закрывает свой третий стол и приходит становится на это место. Точно так и партнеры, это ваша первая линия, вторая линия и третья линия, закрывают тоже также свои первые столы и приходят становиться к нас, на, партнером партнерам второй линии. И так, но вы же... Не будете только два партнера приглашать. Вы будете все время приглашать, и ваши партнеры будут точно так же э, э, дублицировать вас. Итак, а сюда, при, когда приходит, становится третий партнер, вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода. А четвертый партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер 12 тысяч на баланс для вывода. А шестой партнер. 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы за один круг сделали 48 тысяч. И плюс, ребята, вы получаете а, с каждого этого выплатного места по 500 рублей а, спонсорские на 4 уровня вверх. Это вот а, одна из этих стратегий. Следующая стратегия, ребята, это, конечно, а, давайте с самого начала разберем, да, а с первого стола Вы, а, вам стало понятно... А как работают все эти стратегии можно выходить можно активировать первый и второй стол да вы два раза сократите а, количество приглашенных партнеров а третий стол когда я сказала два раза а три раза сокращаете количество приглашенных партнеров здесь можно заходить на тысяч. можно заходить на 4 еще раз говорю можно на 8 и можно на 16 нет привязки к первому столу вот поэтому мне нравится эта площадка Итак, первый партнер приходит к вам, становится на это место. А второй партнер дает вам закрытие первого стола. И автоматом у вас открывается второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Второй закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. Эти три стола, они маленькие, они накопительные. Они накапливают вам деньги Именно вот сюда, на этот стол выплат. Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит становится к вам на это место. Второй партнер закрыл свой стол и третий, и второй и пришел стал нам на это место. У вас открылся четвертый стол. И теперь каждый, еще раз говорю, дубликация идет, каждый идет по два человека, приглашает Каждый партнер, два партнера. И у вас будет закрываться полностью этот а, стол выплат. Ну, плечи, как всегда, в семи местах куда идут, они идут вышестоящему спонсору. А сюда, когда приходит первый партнер, вы получаете 12 тысяч. Сюда второй получатель пришел 12 тысяч. Третий 12 тысяч. Четвертый 12 тысяч. Вот 48 тысяч на, на вывод. И плюс еще, реинвест идет первого стола с каждого этого выплатного места. Вы а, возвращаетесь а, на первый стол к своему спонсору. Это м, реинвест идет за спонсором. Понятно, ребят, да чего тут бояться? Я не знаю, некоторые говорят, да страшно. А что тут страшного? Ребята, да не надо бояться в сетевом маркетинге, как в сексе, сначала страшно, потом хорошо. Ведь деньги же нужны, мало ли куда нужны деньги. Да сейчас деньги нужны везде. Если будут у вас какие-то вопросы по маркетингу, по регистрации или по внутрянке, добавляйтесь ко мне, пишите, звоните. Я помогу и с регистрацией, помогу активироваться и помогу внутрянкой. С вами была Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи World Money.